Можно сказать так, это этап, переходный период э, ребят из юношей э, во взрослую жизнь, в футбольную жизнь. Дубли ребята должны показывать все самое лучшее, что они умеют. Если они чего-то достигли, чего мы их научили, они уже должны выходить... И играть уже во взрослый футбол, а не возвращаться обратно. Приехали, размялись, выиграли. <смех> Чемпионат дублеров это что-то э, среднее между э, лицензией и уже командами э, высшей, первой лигой. Основная задача – это подготовить футболистов для первой команды. Задача еще заключается в том, чтобы футболисты из детско-юношеского футбола начали постигать азы э, уже футбола взрослого. Я думаю, что у многих команд задача – это первое место. Ну, дубль, в дубле ребята должны показывать все самое лучшее, что они умеют. Футболисты должны уметь добиваться результата. Если они умеют добиваться результатов, им будет легче в уже взрослом футболе. То есть мы вырабатываем тот стереотип, что они должны в каждом матче добиваться тех задач, которые были поставлены в игре. И чтобы быть всегда, как говорится, на уровне, ты должен всегда отдаваться своему делу, то есть этому футболу, то что не только, грубо говоря, в тренировках, в играх и в повседневной жизни. Если ты хочешь добиться высоких результатов, ты должен всегда к себе быть требовательным и ставить какие-то задачи. Футболист достиг какого-то мастерства, он не попал в первую команду, он должен ходить куда-то в аренду, чтобы у него была обязательная игровая практика, чтобы не останавливался в этом только в тренировочном процессе, чтобы только тренироваться. Это жизнь, это жизнь, это ступени любой спортсмен снизу идет вверх, и не всегда все бывает гладко. Это естественный процесс, который происходит, наверное, во многих дублях, так оно и должно быть, то есть, если они чего-то достигли, чего мы их научили, они уже должны выходить, э, играть уже во взрослый футбол, а не возвращаться обратно. К этому привыкнуть, конечно, невозможно, но парню надо доказывать, футболисту доказывать свою состоятельность, поэтому едут в аренды. И в этом году как раз так получилось, что ну, э, очень плотно работает дубль и с лицензией, и с основным составом. И есть дополнительный стимул, у ребят из старшей лицензии мы их привлекаем за дубль, э, они проявляют себя. И у ребят из дубля привлекаем за основной состав. Поэтому ну, работать как раз вот вместе, это и дает такой результат. Плюс, конечно, условия, которые создает наш клуб для молодых футболистов, это способствует их развитию. Залог успеха, то, что они добиваются результата уже в этом возрасте, привыкают к тому, чтобы попасть в взрослый футбол, все время стремится быть первыми, это, наверное, одно из самых главных. Но для нас, как для тренерского штаба, это главное подготовить футболистов к первой команде к сборным нашему то есть если мы подготовили и ребята заиграли это как бы наверное это вот главная задача дубля для дубля это был обычный день как-то даже и ну, не переживалось не знаю в этом году я в большинстве игр очень был спокоен за результат, за ребят. На протяжении всего сезона показывали хороший футбол. Были несколько неудачных игр, ну, у какой команды их не бывает. Все выигрывать нельзя. Поэтому ехал спокойно, уверенно. Приехали, размялись, выиграли. Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем прямую трансляцию матча дублирующих составов Минского Динамо и футбольного клуба «Рух». Обе команды готовы к поединку. Надеемся, он будет насыщенным и интересным. Цепенков в дальний угол. Нижний забивает Цепенков. Очень важный гол на первых минутах. Демченко направо на Ровда. Удар в дальний угол. Будет продолжение атаки. И ближний угол поражает Кирилл Забелин. Скиба, удар поворотом, Мартюк тащит, отбивает 11-метровый. Когда до Эскиба не, за, не забил пенальти, я подумал, дуроме пора ехать в аренду. Угловой в пользу Руха, Цепенков у мяча. Подача на ближнюю штангу, удар. И гол. 2-1, Рух выходит вперед. Ребята сильно не переживали, и они уверены и в себе уверены, и в нас уверены, и мы в них уверены. Поэтому... Я думаю, что вышли на поле, сделали свое дело. Молодцы. Подача с углового Не поднимает флажок. Боковой арбитр. И гол засчитан на 45-й минуте. Сравнивают счет динамовцы 2 2-2. Еще одна опасная атака «Динамовцев». И э, завершается она голом. 3-2. Вперед выходят «Белосиние». Ну, я считаю, что мы э, к этому были готовы и как бы стремились еще с первой подготовки к тому, что мы будем ставить себе максимальную задачу. Мы идем к этому, да, в этом году мы лучшие, в том году были лучшие, но это уже заслуги прошлые, нужно готовиться к следующему году и начинать это делать сейчас думать, просматривать ребят, которые на следующий год будут играть в дублирующем составе. Кто-то перейдет в основной, кто-то уедет в аренду. Ну, потому что у спортсмена. В прошлые заслуги они остаются на бумаге. Но за них уже никто тебя не похвалит. Нужно смотреть в будущее. А будущее, я надеюсь, будет радужным.